На телеканале УТР Новости в студии Анна Космина. Добрый вечер. Президент Украины Виктор Янукович встретится 27 июня с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Встреча состоится в рамках официального визита главы российского правительства по случаю проведения заседания межправительственной украинско российской комиссии в Донецке. Планируется, что комиссия подготовит документы к проведению межгосударственного комитета с участием президентов обеих стран. Программа «Школьный автобус» работает. В этом убедился премьер-министр Украины Николай Азаров, осмотрев новые транспортные средства для школьников Сумской и Житомирской областей. Глава правительства отметил, что автобусы могли бы быть более совершенными после того, как прокатился на одном из них. Но при этом сказал, что у производителей все еще впереди. Главное, чтобы украинские дети имели доступ к качественному современному образованию, уверен премьер. Далеко от школы живет треть украинских школьников, поэтому стопроцентная реализация программы – стратегическая задача для кабинета министров. По словам Николая Азарова, правительство рассчитывает в течение двух лет полностью выполнить программу «Школьный автобус». И вот в этом году, в 2012, мы поставим на в наши школы больше автобусов, чем за все 9 лет существования этой программы. Задумайтесь над этой цифрой. За один год больше, чем за 9 лет. А в ближайшие два года мы вообще закроем эту проблему школьного автобуса. Просто закроем. Вступительная кампания 2012 пройдет без очередей и задержек обещает министр образования, науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник. В этом поможет система электронного поступления. Все данные абитуриентов будут внесены в единую государственную электронную базу, где каждый желающий сможет посмотреть списки и рейтинги в режиме онлайн. Уже 2 июля вузы начнут принимать документы по электронной системе. Последний срок подачи – 31 июля. Для тех, кому предстоит сдавать дополнительные экзамены в высших учебных заведениях – 20. Июля. Электронная база данных должна предотвратить любые нарушения, уверен профильный министр. Контролировать ход вступительной кампании будет оперативный штаб, а за дополнительной информацией будущие студенты смогут обращаться в специальные консультационные центры. Никаких задержек быть не должно. За этим мы будем следить очень внимательно, вплоть до аннулирования приема в случае ненадлежащего отношения к спискам зачисления. Условия приема предусматривают фиксацию всех данных в единой электронной базе. Все те, кто не подключился к программе вовремя, будут нарушать прозрачность и равность условий приема. Поэтому около 30 учебных заведений должны присоединиться к программе в течение оставшихся дней, иначе набор в них будет отменен. Проект «Украинская книга» проверила государственная финансовая инспекция. Результаты озвучили на заседании коллегии Госкомтелерадио. Служба провела аудит, чтобы выяснить, насколько эффективно использовались государственные средства в 2008-2011 годах. Вследствие проверки существенных нарушений не обнаружили. При этом инспекторы предлагают усовершенствовать критерии отбора изданий, которые включены в программу «Украинская книга», учитывая неудовлетворенность читательского спроса. Кроме того, следует поработать над порядком распространения продукции и формирования государственного заказа на выпуск книг. Среди прочего, рассмотрели и другие вопросы, в частности, относительно использования закона Украины о доступе к публичной информации. Госком телерадио четко выполняет предписание, сообщил председатель организации Александр Курдинович. По статистике мы предоставили больше 80 ответов за это время. Ни одного отказа у нас не было. Таким образом, мы стараемся подавать пример другим министерствам и ведомствам. Это и есть работа в Госкомтелерадио. В Украине могут появиться электронные медицинские карточки. В начале июня Кабинет министров принял постановление, согласно которому в ближайшие годы должен заработать электронный реестр пациентов. Однако, по словам экспертов, введение такой системы – работа на перспективу. На воплощение идеи в жизнь нужны внушительные средства. Поскольку новация предусматривает техническое обеспечение и обучение врачей – Специалисты говорят, пока неизвестно, какую именно информацию будут фиксировать в базе и каким образом будут защищать персональные данные пациента. Подробности в следующем сюжете. Пилотный проект электронная регистрация пациентов – это единственная государственная система, которая включает в себя сбор данных, регистрацию и накопление данных о пациенте. Туда также будут вносить сведения о полученной медицинской помощи. Весь процесс происходит только по согласию пациента. Эксперты говорят, данные будут вносить о том лечении, которое происходило за государственные деньги. Другими словами, если пациент за свои деньги купил лекарство в аптеке, которые ему назначил врач, такая информация в электронной базе фиксироваться не будет. Поэтому специалисты советуют ввести собственную альтернативную медицинскую карточку. Нет никакой ответственности, карточный реестр не ведется. Когда к нам обращается пациент, мы просим его самостоятельно изменить данные в карточке. И все же специалисты уверены, электронная регистрация существенно облегчит работу медперсонала и усилит ответственность врачей. Потому что переписать уже внесенную информацию будет невозможно. Сейчас концепция по защите электронных медицинских карточек и истории болезней еще до конца не разработана. И все же, когда она заработает, поделать информацию будет очень сложно. Цена это очень упрощает работу, если к этому подойти согласно стандартам. Есть шаблоны, когда нажимаешь на кнопку, и вся история болезни практически готова. Если писать неразборчивым почерком, ты потратишь 10 минут, а если печатать на компьютере — одну. Это действительно ускорит процесс, это очень удобно. Примеры уже известно, что больницы смогут обмениваться данными о пациентах только при помощи защищенных каналов телекоммуникационной связи. Подобная система со временем позволит отказаться от бумажных медицинских карточек. Но на время переходного периода они еще будут действовать. И все же пока еще неизвестно, перенесут ли данные из старых карточек в электронную картотеку. Специалисты утверждают, что преградой этому может стать неразборчивый почерк врачей. Сейчас существуют экспериментальные больницы, которые уже пользуются электронной системой регистрации пациентов, в частности в Тернополе. Ирина Тищенко, Анастасия Точилова, Игорь Харькадым. Новости Утр. Украинские медики оказывают качественную помощь гостям Евро-2012. Около стадиона, фан и мест пребывания болельщиков работают бригады скорой помощи, медицинские патрули, бригады медицины катастрофы, и медпункты. Специально к Евро-2012 создан координационный штаб Минздрава. Он собирает информацию о ежедневной деятельности медицинских служб и обеспечивает оперативную работу врачей.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 Пассажиропоток на украинских железных дорогах увеличится на 25%. Самыми загруженными стали маршруты между городами, принимающими евро. Ими воспользовалось около 2 миллионов человек. На полуфинал, который состоится 27 июня в Донецке, Укрзалезница предложила пассажирам 9 тысяч билетов, из которых более тысячи еще не куплены. На период турнира все вокзалы страны работают в особом режиме. Для охраны правопорядка увеличено количество сотрудников милиции, а также оборудованы системы видеонаблюдения. По словам железнодорожников, дни матчей экспрессы были заполнены на сто процентов. Это все новости на этот час. Смотрите нас на телеканале УТР.